Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, японский тяжелый танк Type 5 Heavy, карта Песчаная река, игрок Стив Стифлер. Кто не помнит, так звали персонажа в одной старой комедии, да, первая часть еще вышла в 90-е годы, я, наверное, еще в школе учился. Как он там? Американский пирог, да. Были времена, сейчас уже таких фильмов, наверное, больше мы не увидим в ближайшие десятилетия. И все ввиду помешательства Запада на, да, вот этой всякой толерантности, из-за того, что якобы где-то, где-то кого-то постоянно кто-то оскорбляет. Ну, как будто, да, в кавычках. В итоге это сказывается на всем, на чем можно, и на кинематографе, и на играх, и да, и вообще просто безобразие. Тут что, Т62 союзный недоволен, настреливает по нашему сегодняшнему герою. Неудачный выстрел, не получается попасть по противнику, счет уже становится 0-1. Я, кстати, не посмотрел, на каком орудии играет Type 5 Heavy у нас. А, ну понятно, три Типа снаряду, значит, на. На том, который калибр поменьше. Да, у нас есть на этом танке фугасница, а есть не фугасница. Счет уже 1-3. Вообще некомфортные, вот, вот, вот, вот такие карты некомфортные для таких больших танков медленно. Но единственный плюс то, что нету артиллерии. Есть наконец-то удается первый урон в этом бою нанести, а счет уже 2-4. Сейчас если успеет перезарядиться, возможно еще кто-нибудь плюшку получит. Нет, все там. То можно, отсветился. Прострелов нет, счет уже 2-5. Есть второе пробитие. Счет был 2-6, уже становится 3-6. Но по прочности пока что союзная команда ничуть не уступает. Только по количеству уничтоженных танков. Счет 4-6 отбивается. Союзники. Решил здесь стоять. 5, поехать на правый фланг Ну там, по-моему, уже да, все пропало Осталось два союзника, которых сейчас Разберут просто большим численным превосходством Все, остался один союзник И счет уже 5-9 Вот чем занят союзный Т-62 Который вот Бузил на типа пятого Потом в конце боя посмотришь статистику такого игрока. У него там 46%. Да, такие обычно люди больше всех возмущаются. Ромбом едет Тайп 5. Наверняка стрелять надо наверняка долго так вы вы выслеживал. Сказал, да выцеливал. НЛД, здесь союзники помогают, добирают Счет 7-11 Есть! Проджет отправляется в ангар, но очень он неаккуратно. Может надеялся, что Тип еще на перезарядке Минус, еще один противник, второй уничтоженный Счет за 3000 переваливает 9-12. По-моему, союзники скоро закончится. Где-то мой MX 4 подзастрял. Я просто думал, сейчас тип 5 будет здесь, которых противнику встречать с горки, а этот может с тыла заехать. Ну, не знаю, куда-то он пропал. А вот и он. Чё он тут делал? Он уже давно, да, мог в тыл выйти Еще Сколько времени было? Ну, здесь теперь только надеяться на броню. Нет-нет, ну, как-то, да, хоть и танк, конечно, бронированный, но танкует он как-то не особо, я бы сказал. Частенько бывает, дай бог, слезобой пару снарядов отскочит, а то все, да... Голду позаряжают и, и все Там рамбуй, не рамбуй Прячь корпус, от башни играет Ничего не помогает На текстят и легко пробивается в лючок Который у него очень огромен Мне кажется, такие медленные танки Должны быть Как-то ну, лучше удар держать все На них и так Мучение играть на больших картах, да, на маленьких, конечно, комфортно, на каких-нибудь особенно на городских. А вот на таких чисто поле еще парочку артиллерий в бою и все. Находит снаряд там НЛД противника, есть урон... И пятый в этом бою неплохо танкует Ну тут, конечно, без везения никак 3000 уже худо-бедно натанковал Четвертый уничтожен И осталось еще четыре И две из них десятки это ТВПшка и Объект 268 Вот нет ничего проще от ТВПшки Подобраться где-то поближе да, Рельеф позволяет вот так неожиданно там Заехать с какой-нибудь стороны И разряжать свой барабан Ну может быть он это и планировал Но у него было слишком мало прочности Он неудачно засветился И одного выстрела И нет ТВПшки Тут прям следом еще один клиент Одного снаряда должно хватить ну, может и не хватить, тут как с альфой. Да, не хватило. 548 единиц урона всего прилетает. Можно его попробовать раздавить, кстати. Ребята это и пытается сделать, но всего 70-80. В итоге приходится стрелять. Что это было? СТА-1. На фугасах. Не знаю, я с таким маленьким калибром, если честно, фугасы, ну, не знаю, там, ну, парочку возишь так на всякий случай, или где-нибудь захват, чтобы сбить там, мало ли. Ну или против картоны какого-нибудь вдруг подвернется. Ну, то ж, урон слишком маленький. А, вот как сейчас. 12. Вот. Перешел на кумулятив Сразу боут бац, 230 Почему он раньше его не зарядил? Если ты их с собой возишь, то уж не жмоться, будь добр, стреляй. А если не хочешь ими стрелять, не вози с собой золотые снаряды. Ну и один шотный, а вот тут 268-го неизвестно сколько прочности, но тайп 5 для него точно шотный. Там, даже если альфа не пройдет. Ну, может быть, но маловероятно. Да, сколько у него там 750 среднего. Мне кажется, 90%, что он у вас одного выстрела уничтожит. Ну, если пробьет, конечно. О! А он тоже шотный. Еще и промахивается из такой выгодной позиции. И отправляется в ангар. Ну, как так? Подожди немного дольше, не попадай в засвет, да, надо было сидеть день нибудь в кусте там. Как раз вот сейчас наверх бы за СТА-1 поехал Тайп-5, и была возможность у неё, ну, 268 в смысле, типа, 5-го спокойно уничтожить. Ну, СТА-1 надо только сейчас рвать дистанцию, пытаться как-то издалека аккуратненько подсвечивать из неожиданных мест. Ну, сейчас посмотрим, что будет делать СТА. Может, он просто за бугром сидит ждет своей участи ему надо как минимум ну три раза наверное типа пробить до конца больше 4 минуты 40 секунд уехал из то ну куда-то не очень далеко толк да, подсветить подсветил выстрелить даже не попытался ну, не знаю, возможно, понимаешь, что в лоб не пробьет, Но тогда езжай, надо было объезжать по кругу там, не знаю, выходить с мягких мест, стараться. А теперь тут загнал себя в ловушку. Ну, только, ну, если вокруг бугра тут кататься. Успеет, успеет убежать. По-моему не успеет а, Промахивается Тайп пятый Надо просто уже, да, вот в этой ситуации Крутить, пытаться Все, другого шанса не будет Нет, он делает выстрел и убегает Ну, теперь точно уже поддеваться некуда Готов! Восьмой!